Всем привет! Сегодня я расскажу обо всех изменениях в Netpeak Spider 3.1. В новой версии программы больше всего внимания мы уделили именно отчетам после сканирования сайта. И, конечно, лучше некоторые интерфейсные решения. Ну ладно, я не буду тянуть, давай перейдем к программе. Если ты хочешь проанализировать свой сайт или сайт своего конкурента с точки зрения структуры по сегментам в URL, тогда воспользуйся отчетом структура сайта. В выгруженном файле ты видишь все данные, полученные в ходе сканирования. Но самое главное здесь – это первый столбец секции. Он является аналогом нумеровных списков в наших любимых доксах и позволяет с легкостью сортировать всю структуру. Для того, чтобы в дальнейшем понимать количество и уникальность сегментов в Орле. Также этот столбец добавлен в функцию расширенного копирования, вкладки и «Отчеты» на боковой панели. Следующая вещь – это если ты удивился желтого ячейки в столбце URL, это значит, что у последней секции нет главной страницы. Например, есть страница сайт.ком/теги/автомобили, но нет сайт.ком/теги. Это значит, что она будет подчеркнута желтым в таком отчете. Не нужно сразу же переживать, это не всегда является ошибкой, но все же стоит пересмотреть, а правильно ли сделана структура на твоем проекте. Также следующее изменение коснулось панели сводка, именно по хосту и всей, всего отчета структура сайта. Изменилась сортировка. Теперь она происходит в два этапа. В первую очередь для хостов по количеству точек в в самом хосте, чем их меньше, тем будет хост выше. То есть это в случаях, если несколько хостов участвуют в сканировании, допустим, внешней ссылке, либо же, допустим, под домены. А затем, после сортировки по количеству точек, происходит обычное по алфавиту. Для всех дальнейших сегментов в Орле происходит на только по алфавиту. Ну и, конечно, это все было бы не так интересно, если бы не возможность визуализировать эти данные. Я покажу как это сделать с помощью программы XMind. В первую очередь мы выгружаем отчет структура сайта, открываем его и копируем нужный нам участок. Допустим в моем случае я выбираю все с самого первого урла до последнего. Просто копирую это все, открываю XMind. И затем тут важно скопировать без форматирования. То есть Shift Command-V. Как результат, мы видим такой mind map со всей структурой сайта, которую, конечно же, можно масштабировать, работать с ней как угодно. Допустим, удобно в случае, если вы выгружаете структуру вместе со внешними ссылками, можно разделить структуру по вашему сайту и по всем ссылкам на внешние ресурсы. Еще когда я только начал работать в компании, самый запрашиваемый отчет был по редиректору который включал бы в себя источник ссылки, которая ведет на редирект, саму ссылку, то есть ее анкор и код ответа сервера, а также страницу, на которую в итоге привело перенаправление. И я рад сказать, что мы реализовали такой отчет и добавили в него даже несколько полезных колонок с информацией. Теперь этот файл можно отправлять разработчикам, либо же контент-менеджерам, уже как задание по исправлению ненужных редиректов. Сами по себе редиректы — это не критичная ошибка, но все же лучше ввести пользователя или поискового робота сразу на нужную страницу, чтобы не расходовать их время и ресурсы, ну и, конечно же, краулинговый бюджет. Один из самых частых кейсов, использования от Big Spider это парсинг различного вида данных со страниц сайта. Так, например, зачастую парсит контакты, цены, характеристики, отзывы и в целом это все ограничивается лишь фантазией. Потому мы столкнулись с тем, что нужно было доработать отчеты по парсингу. Так и появилась сводка по парсингу в одном файле. Предлагаю рассмотреть ее на примере парсинга карточек товаров с Amazon. Теперь каждому URL соответствует только одна строка таблицы. И по, каждому, по каждой странице собираются такие параметры, как код ответа сервера, content type, чтобы если вдруг данные не были получены, можно было понять почему. Например, потому что страница ответила 404 кодом. И дальше уже показаны как бы, значения, которые были спаршены со страниц сайтов. Удобной особенностью экспорта в формате xlsx является то, что при наведении мышки на заголовок столбца можно увидеть, по какому условию было получено это значение. Если у тебя есть задача собрать весь список страниц на твоем сайте, либо же сайте твоего конкурента, теперь это можно сделать всего лишь несколько кликов. Мы создали специальный отчет, в который добавляем все ссылки из очереди, а также их глубину относительно начального урла, для того, чтобы можно было не ждать окончания сканирования. Также в программе можно установить некоторые правила обхода сайта. Например, это сканирование всех поддоменов, либо же внешних ссылок. И, если ты это сделал, тогда они будут учитываться и в экспортируемом отчете. А теперь давай детальнее о каждом пункте нашего нового меню «Экспорт». Результаты в текущей таблице выполняют ту же функцию, что и кнопка «Экспорт», над основными таблицами программы и в результате ты получаешь дашборд либо же другую таблицу, которая у тебя сейчас открыта в программе набор основных отчетов включает в себя все ошибки структуру сайта сводку по парсингу и все уникальные урлы и анкоры следующая группа касается ошибок на сайте и в нее входят все ошибки это пакетная выгрузка всех проблем которые были найдены на сайте а если тебе нужен более детальный отчет по конкретной ошибке, воспользуйся отчетами по ошибкам и выбери нужный тебе. Дальше идут структура сайта и ссылки в очереди, это те отчеты, о которых я как раз говорил ранее, а это именно они, их можно получить здесь. Дальше массивные отчеты из базы данных, это очень большие документы, потому что в них собраны вся сводка по парсингу и информация по ссылкам, то есть для больших сайтов потенциально это и будут самые большие отчеты. И последнее, возможность выгрузить сразу же все доступные отчеты. То есть выгружается папка, в которой собрано абсолютно все. Кроме одного, это мы не добавляем туда результаты в текущей таблице. Ну и я хочу отдельно отметить два отчета, которые часто не замечают наши пользователи. Это все уникальные урлы и анкоры. Там собраны, собственно говоря, сводка по э, урлам и по анкорам для внешних и внутренних страниц, отдельно то есть в разных файлах вот так это выглядит то есть внешние ссылки внутренние ссылки отдельно для них уникальные урлы и уникальный анкоры в уникальных урлах ты найдешь все уникальные ссылки количество раз которые не встречаются на сайте а также количество уникальных анкоров которые используются для этих ссылок этот отчет можно использовать например для того чтобы понимать какие внешние ссылки есть на сайте или сколько различных анкоров используют для определенной страницы твоего сайта. А в свою очередь отчет «Уникальные анкоры» используются для того, чтобы увидеть сами тексты ссылок и их количество. Данные здесь группируются именно по анкорам. Это полезно для того, чтобы более детально рассмотреть внутреннюю перелинковку и анкор-лист, который ведет на определенную группу страниц. Если ты не знаешь, успеешь ли ты покушать до завершения сканирования, теперь NipikSpider поможет тебе с этим. В последнем обновлении мы добавили фичу по расчету приблизительной длительности сканирования. Работает она очень просто. Мы берем количество ссылок из очереди и делим его на скорость сканирования. Таким образом, это что-то типа детской школьной задачи, в которой поезд выехал из пункта А со скоростью X, и нужно понять, через сколько он доберется на станцию сканирования завершено». Но приблизительная длительность сканирования, то есть сколько времени осталось, будет отображено в правом углу статус панели. Мы любим все настраивать для своего удобства и нужд. Так программа NetPeak no Spider стала частью рабочего пространства, которое тоже можно подстроить для своего удобства. Давай покажу, что именно можно настраивать. В первую очередь это касается именно столбцов, так как можно настроить их ширину, относительное расположение друг к другу, либо же сортировку данных внутри каждого отдельного столбца. Но также можно настроить группировку данных по значению определенного параметра. Для этого нужно просто перетащить заголовок столбца в специальную верхнюю зону таблицы. И теперь мы видим представление данных именно относительно количества ошибок, найденных на странице. Также можно настроить, допустим, фиксирование столбца в самом начале таблицы. Для этого нужно просто перенести столбец за более широкий разделитель, и теперь при скролле таблиц он всегда будет в самом начале. Хочу заметить, что все это можно делать отдельно для каждой таблицы внутри программы. Так можно настроить отчеты по всем ошибкам отдельно под свое как бы удобство. Но э, хочу также заметить, что... Отчеты по, э, с вкладок Сводка, структура сайта и парсинг представляются на таблице отфильтрованные результаты. Поэтому можно кастомизировать отдельно только ее. Мы добавили возможность синхронизации таблицы с выбранными параметрами еще в NetPeak Checker 3.1. И теперь она добавлена также и в NetPeak Spider. Для чего это нужно? Для того, чтобы ограничить отображение некоторых параметров в итоговой таблице для удобной работы. Как это работает? Всего лишь несколько кликов. После завершения сканирования нужно в первую очередь сохранить проект. Затем на боковой панели мы выключаем все данные, которые нам не нужны. То есть, допустим, я хочу получить только информацию по основным параметрам. Затем я нажимаю на кнопку синхронизировать таблицу с выбранными параметрами. Кстати, как ты уже мог заметить, мы отказались от отображения всего названия функции в пользу простых иконок, при наведении на которые показывается, что эта иконка означает. Итак, как ты видишь, теперь показываются только данные по основным параметрам. Если вдруг ты запутаешься, что ты скрывал, что ты отображал, всегда можно открыть ранее сохраненный проект. Также можно сохранить, допустим, шаблон анализируемых параметров, чтобы после всех этих манипуляций просто воспользоваться им. Ну и я советую для твоего же удобства использовать весь функционал программы. По аналогии с предыдущей функцией, фильтрация по значениям была изначально добавлена в NetPick Checker 3.1, а теперь она доступна уже и в Netpeak Spider. Если кратко, она нужна для того, чтобы быстро профильтровать данные по значению ячеек, либо же нескольких ячеек, но только одной строки. Например, я очень быстро получил все страницы, у которых вложенность урла равна 4. Ну что? Давай подведем итог того, что мы сделали на Peak Spider 3. Первое, Мы больше всего уделили времени именно отчетам. Добавлено 4 новые выгрузки и полностью переработано меню экспорта отчета, чтобы все было удобно сгруппировано. Второе, Реализовали кастомизацию таблиц внутри инструмента, для того, чтобы ты мог все настроить под свои нужды и удобства. И хочу напомнить, что даже после того, как ты закроешь программу, эти настройки сохранятся. Третье. Мы реализовали фичу по подсчету приблизительного времени окончания сканирования. Четвертое. Функции синхронизации таблицы с выбранными параметрами и фильтрации по значению теперь есть не только в NetPick Checker, но и в NetPick Spider. И пятое последнее. Более чем 20 правок в интерфейсе юзабилити инструмента теперь сделаны для того, чтобы тебе было еще удобнее пользоваться NetPick Spider. Ну и в конце я хочу сказать, что огромное спасибо тебе за твое внимание и время. Я хочу тебя попросить о последней вещи. Напиши, пожалуйста, внизу в комментариях фичу программы, которую ты не знал до этого видео. А с меня огромное спасибо. Ну что, желаю тебе быстрого времени ответа сервера и, конечно же, красивого сниппета в выдачи. Пока-пока.